Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить ютуберс лайв. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, а тех, кто не кушает, взять что-нибудь покушать вкусненькое. Все, вам будем продолжать. Я уже играл до этого, до этого как видео начал снимать. Чуть, ну как, нормально, уже почти столько серий будет подписчикам. А там было, по-моему, 60, да? Или 50, чем то так вот поиграл и сейчас скоро уже стоит тысяч будет и там нам дадут кнопку Ху -ху. так и кстати у меня уже тысячу долларов мы можем кстати компьютер новый купить наверное посмотрим сколько он стоит не не амейзинг так в смысле так... какой игровое видео ну, ладно если он решил игровое видео то ну, скорее всего, у меня сейчас оплата будет. Скорее всего, наверное. Потому что там должна уже быть. Это что, не Speed, что ли, у нас? Реально, это, походу, игра не Speed. Мне кажется. Похоже очень. А мой сетикард Drive. кстати, вот тут сети район почему-то, мне кажется. Там, походу, две игры играют. Это, не, не знаю, это, это уже какие-то 5. Странно, очень странно, конечно. Так. А, вот это. Не, ну главное, чтобы было все по максимуму. И с, везде все по максимуму. Будет. А не то, что одно, блин, там 20, например, этих штучек. А в другом вообще 0. Не, так не надо. Блин. Так, вот так вот. Ну так вот. главное ладно, чтобы она была. А, здравствуйте, мой компьютер сломался. И сколько? 288. Не, ну, в принципе, ч отказываться? Ч бы и нет, в принципе. Так, а, статус таланты. Наркоман. А, ну я вроде бы уже брал. Ну, осуждаю наркомана, конечно. А, Просмотру игр увеличить с каждым геймплеем. Так, прохождение. Покажи все секреты игры. Нужно сделать несколько неплей перед записью хорошего туториала. Так, э, ты докажешь, что... А чё... Знаешь, о чем говоришь? А. Сотрудничество. Запиши эпичное видеоигровое процесс с другом. Пригласи собой друга. А, нет, это бессмысленно. Бойки-говор. О, вот это надо. Это отзыв. Отзыв? Нифига дружи с издателями. Не, ну у нас много куда еще можно развивать. Не, вот это. Мне больше всего нравится. Геймплей. Да э, не, мне тут вообще-то надо видео снип. Э! Какой раз. А, 80. Фуу! Потому что у меня ты.. Серьезно, это там 30. Подумаешь? Так, геймплей. Ну такая себе игра, честно. А, а, да? Ну иди, работай. Натирай обувь, короче. Он должен натирать обувь обувь всем. Натиратель. Все время прошло. Да, смысл, как... Нет, интернет у меня вроде бы быстрый, но не очень. Nintendo. Походу, реально не тенденция. Ну ладно, покупай. Но она дорогой, наверное, будет. Не 200 баксов? Ну да, 200 баксов, это дорого. Окей. Насколько ну, сколько она будет? 4 часа. Окей, давай. я не хочу. Пока World. Да, блин, компьютер сломался. Ну и нафиг пошел. А давай самый дорогой, все что есть А, а да? Давай еще вот это и вот это. Все, нет, нет, вот это, вот это не надо. Все, офигенно. Пускай починить Для а зачем? Какой продажи я снимать видео буду сейчас? Продажа, сейчас как продам что-то. А почему здесь он выбирает? Ч реально так и Такой, да, играем. На веб-камеру, конечно, смешно выглядит. И тут еще такой идет. Блин, как у него сот тысяч подписчиков, не понимаю. Он что-то так вот, блин, играет. И там еще этот... Ну, капец, конечно. Да. мне меня бы столько подписчиков было. Просто... Тупо ей такой играешь и, и, и там Надо кто-то, чтобы еще прошел кто-то и все Офигенно Блин, там опять что-то привезли Долбали привозить там, блин Да, интереса нету но, Потому что у меня там э, идеи закончились На все это фигню На ваше видео такое на вашу игру игрудуку не надо мне. А стоп пока там я приду кнопку получать? Мне что должны на кнопку радио пригласить? Нет? Типа всем пофиг, да? Так мне должны как-то написать там или или как это? Или всем пофиг на то, что у меня сто тысяч подписчиков? Или никто не знает? что то как-то не очень. А чё, у меня все продукты закончили. Uh -huh, uh -huh. Спасибо вам. Ой, 200, и 300 баксов. Просто видео снял. А, игрой это продать не uh -huh. А, ну мне она не нужна, я не хочу, она скатилась. <звы> Давайте по этой ещё снимем отновить. А, уже нет, я не буду, наверное, все продаю. А 3 доллара вообще, по-моему, стоит, это... Да? Да ну нет у меня его, ну, в смысле. Что-то вообще никому эта игра не не зашла. Ну, в принципе, я понимаю. Ч ⁇ за фигня? Ну это же было. Ну, это давайте. 62%. Мы что-то годное есть. А то все уже... Что-то нет игр новых. вот не тоже что то мне надо, по-моему, поработать. А, тут нет такой. Я думал, разрабатывать игры тут же можно. Разработающаяся игру какую-то. Э! Не понял. А вот это я не понял. Почему мне... Стандартное разрешение? И мне всего лишь только... Чё мне за компьютер говневый? говновый такой? А, так я вообще буду тупо опять на Nintendo. Задротить. А зачем я компьютер настраиваюсь и там буду. Бетку только надо настроить и все. По сути. Зачем он настраивал вообще а, друг пришел? Ну ладно, его не видно. Ну конечно, веб камера <laughs> идеально. А ещё, нельзя было так как-то поставить, чтобы, типа, меня видно. А то шапку видно, и все, меня нет. Меня нету. И друг твой пришел. Да вообще пофиг. Вообще пофиг, что я снимаю там. Там что-то делают Да и вообще вообще сырать полностью идет себе и играет вообще не стесняется вообще то что у меня там столько царей как они его смотрят я не понимаю какие-то люди странные если честно. у меня бы сто процентов уже там захетери я серьезно вам говорю все такая фигня произошло происходила у меня дома да там друг пошел играть на компьютере я в шапке такой шанки задрочу и вообще не разговаривают с подписчиками ну офигенно по-моему идеально просто э в смысле ого нифига себе а почему нельзя расширить хоть лучше делать нет нет вот это неправда вообще предстоящие события никто не приглашает мне сто тысяч вообще-то как бы может не самому как-то пойти ну как я могу сам пойти странно сейчас мне должны кнопку вообще дать у тысяч ну если это нормальные люди ну все равно странно как-то. Как тут посмотреть вообще? Это событие. Все в белом. Адская вечеринка. А, так это уже сегодня будет. Что-то мне никто вообще не... Нет никаких целей, никуда пойти не надо. Да вообще пофиг. Не, не хочу. Ну, как, конечно, странно. Я, я думал там, что, что мне будут уже прям все, э, типа, таких лопать, типа, молодец. А тут фига что-то. Мне уже 110 тысяч подписчиков, ничего не... Никто вообще ни не, не подарил. Да странно. Либо это ранняя версия какая-то я скачал. И типа, тут нет такого. Я вообще не понимаю, как это вообще возможно. Не может такого быть. Даже если это ранняя версия, там всегда она была. По-моему. Ну, по сути, да. Если тут нет то это странно очень. Даже при очень. Блин, да я даже не знаю, что уже. Давай это. Блин, не угадал. Опять друг идет. Ну, блин, ну запись уже завершена. Ну, в ну, последний момент вырезать придется. Ну, ну уходи отсюда. Давай. Хоть тупо играет. Зачем вообще? Что это за друг у него такой? Тупо приходит, гость, чтобы поиграть только и все. Плохой друг вообще. Очень. Тупо приходит, гости, чтобы поиграть. Нафига вообще. Что то даже интереса с монтажом нету никакого длинный комментарий ну давай длинный комментарий хотя смысл так идея работай. машины мой придется ему мыть машины со временем у меня 114 тысяч подписчиков он мой машины а что нет злой крик но ну, это было уже но смысл одно и тоже мне даете Рейтинг, ага. мода, стиль жизни, такого нет у меня. Доход 1000 долларов за месяц. Ну, в принципе, звучит неплохо. Так, а где у меня вообще что? Если вы ничего не делаете, то... А да я не могу, потому что я хочу подписчиков уже больше было, а не тоже просто общаться с кем-то такая, тут вообще бессмысленно это дело. Что-то все, игра раскатилась опять. Ну капец. Еда, суперфуд. Давайте, суперфуд. и салатиков надо очень много. А, все, по максимуму салатиков. Все. Салатиков накупил на всю жизнь. Можно вообще не, даже не беспокоиться о еде. и что, реально что-то не дали мне ничего. Но я могу сам поставить на превьюшку типа что мне эту кнопку дали ну потому что так нечестно они по сути должны дать а он сам уже пошел вы открыли а да открыли открыли новый тип видео интервью можно снять что такого не помню а ну это было такое да было наверное. Давно очень. Интервью можно взять. А чё, прикольно, в принципе. Такой подошел, здрасте, там, можно его спрошу, там, что-то. В принципе, прикольно, да. Например, у меня можно интервью взять. Или у, вот этого дебила, который со временем ходит. Спросите, у него, что ты ходишь сюда сейчас задолбал. Да, блин. Из-за него я, блин, э, вообще-то это... Просрал один элемент. Все, иди сюда. Ушел, он, блин. Кто приходит, играет, блин. Ну что за фигня? Странно, конечно. Ну, как как подписчики до сих пор об этом не вообще не спрашивают? Почему он каждом видео ходит, сюда приходит, играет? Это нормально? Это специально так сделано, да, наверное? Или как? Они не понимают. О! Смотрите, везде восьмерки. Вообще, по-моему, плевать, да? Что там какой-то чел приходит в каждом видео, играет что-то на компьютере. Пацан какой-то в, в Ушанке. Смотрит на подписчиков, вот, тупо играет вот так вот. Вообще странные какие -то. У нас подписчики вообще. Я уже боюсь, что это не, по не настоящие какие-то непонятные. Блин, ну ладно, звук нормальный. Да интереса вообще нет, ну это чем? Привет, я из газовой компании. Я собираюсь прийти в ваш бойлер. И чё делать? Да? Или не сейчас? Ну если я скажу не сейчас, типа я невежливый и вс. Типа я плохой. А если я скажу да, то. Блин. 1, а, а, анду, детали, одну, наверное, да? И взяли с вас свой сейлбак. Теперь аж более работает нормально. Ну Но зато, а плохого? Ну зато бойлер работает нормально. А то он не работал вода, что то не текла нормально. течет вечно холодная вода, что то более не справляется с своей задачей. А тебе нет, нажал. все ты, ты, ты типа невежливый и всё и плохой и Да опять ты да и сколько можно мне это звонить? Я вас придужу, который внимательно Ну, я хочу я Ну и ладно. Зато то мне игрушка есть. Но то и деньги про У меня сейчас денег нету. Ну, песочница неплохая. Ну, ч ⁇ нет? Ну, подумаешь, 50 баксов потратил. Ну, ничего. А, игру давай. Это все, это продавай на она уже не нужно. купить playstation 2 блин, опять не обманули PlayStation 2 покупай сколько ну ладно все таки меня уличный продавец обманул на 250 баксов даже на 300 скорее всего опять сколько можно нет ни про... за что. Зато упали эти цепилы. Они могли бы вы продать. Не могли бы вы купить мою меня игру. Не могли бы вы... Да зато упали, сколько можно. Почему я не могу нормально пожить? ха Так, ладно. Да хватит. Понял, зато упал. Это вообще Вай-Сити, по-моему. Мне кажется. а <смешно>, смешно, капец. Да что то он играет, Far Cry, что Походу, да. Хотя нет, Far Cry он бы играл по-другому у него. Реакция была бы на это. Ну ладно. непонятно кто фаркрай то не фаркрай я вообще не понимаю о кто это кто-то пришел я уже настолько задолбался эти видео снимать что уже не понимаю кто это приходит ко мне какие-то люди приходят вообще что за фигня о интерес за то хороший все-таки уличный продавец шарит что надо делать да ну хватит! Ну, <смех> окей, да. Ну, окей, окей, Нет, стой! Я походу и друг меня. А, ну, он... а ему поиграть только PlayStation. А чё? Все, не поиграл игру, потому что он не знает, как PlayStation включить, наверное. Танцевать, давай танцевать. Нормально танцуем. Танцевать, танцевать, -ру -ру -ру -ру. что музыка как слабенькая тур, э, смысле? Танцевать я сказал. тур, тур, смысле мы танцевать хочу потанцевать почему нет не хочет танцевать Какие-то странные люди бухи. Танцевать не хотят вообще. Ну что за фигня? <свес> Эй, вы можете одолжить мою речи. <свес> да? А почему танцевать я не могу? Танцевать, почему не могу. Значит, игру я могу одолжить, а танцевать нет, да? Нет, могу. Токсик. Да токсичная игра. Вообще, как можно в токсичную игру эту играть? А чем, он, боже, он только танцевать? Ну и все, тогда я ухожу. Тогда все, я ухожу. Меня хватит. А если вы не хотите танцевать, да. я ухожу. А хотят. А, да? Playstation вообще, то не Playstudios. Достаточно, все, мне сейчас заказ провалится, блин. Реально, мне там заказ действует еще? и он реально может провалиться. А, завершено? Купить опять x этот Зепокс, ты пильный. Ну и пошли вы нафиг. Получай просмотр своих видео. Ну я получаю, да, я получаю. А, меня зовут Иабэ, я зовут Манибаг. Мы хотим предложить вам карточка покупателя, которого даст вам сотни скидок по типу 2x1 супермаркета. Скиды в китайских. Ну, что делать ну дай э -э -э. оставили говорить само собой ваши подписчики не да, троллинг за трое затроллировал просто вот так the надо купить нет нет the box покупаю все пошел нафиг я за бокс а вот Чего можно еще я себя игнорировал там еще хуже было 500 баксов то да что я там такое купил то офигеть 400 баксов а что так дорого -то? ну ладно так нормально все покупаем о, бокс у меня есть. Так, а что у нас еще есть? А, ну, так мне ж, а куда она делается? На исчезла, что ли? Так, блин, как будто бы исчезла. Все. Так, да, блин, сколько посылок тут может быть? Так, геймплей надо, вроде бы, да? О, кстати, популярная та игра. Так, опять все забрусилось, блин, Да что за фигня? О, 7. Ничего себе. Правда, там электричество, конечно, падает просто О, Call of Duty, походу. Реально, Call of Duty. Ну что, компьютер опять? Не, не, вроде бы показалось. комментарий. Да, вот это профессиональный комментарий. <плодисмент> Нифига, меняют сценарий вообще нет. Это и походу не по сценарию пошло. Вот это все. Ага, ага. Так. Так, вот так. Хотя зачем первое видео, если там ничего нет? же получше да нет а концовки не будет ну ладно так вот это ну вот это в принципе да, чтобы все было офигенно 56 все равно то почему мне нравится игра то на пике популярности а все равно нет <пас> капец так Салат кушать. Все, и работай. Поработать садум ну, тоже полезно очень. На свежем воздухе толь сидит, сидишь тут блин в компьютере. Поработать садум, принципе два часа всего лишь. Свежий воздух еще деньги заплатят. А это не то, что я против. Что? Что не то сделал опять? что-то не ту игру делал ты понял нормально же играть что такое купить а ну тогда все пока мне вот, даже не предлагать покупать еще ждать сколько ты не, -не, не бесполезно все геймплей давай Будем заканчивать. Вот так вот. Что-то реально никто не приглашает, не вообще. Я думаю, пригласят, сейчас подарят кнопку, а то нифига. просто просто 100 тысяч мне ничего не подарили. Что за фигня? Для кого вообще Странно, конечно. А сути они должны реально были подарить мне кнопку. Ни а тут тянули, давили, не нарушили. А-ха-ха-ха. А-ха-ха. ха надо прям ответственный момент типа а тут нет ничего А-ха. а а а надо короче, научиться компьютер чинить? А то это не, не очень хорошо. Все, продолжать обучение. Стадинг. Ха-ха. Обычное знание. Это обычные знание. Блин, нам будет не надо было. Yeah. Я все обычное знание выучу. Hey. Это уже потом. Надеюсь, если видео понравилось хотите продолжение пятую серию, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.